Сначала хотел бы рассказать про нашу группу ВКонтакте, в которой мы разыгрываем много танков и золота, а также проводим конкурс разведчика, дамагера, небольшой мини-конкурс, а также конкурс танка а также гайды, стримы и новости. Ссылка... Всем привет, а канал Стрим. Один из подписчиков меня на днях спросил, а стоит ли ему по 3 дыну обменять танк т 34 на что я не смог сразу дать ему ответ. Дело в том, что в патче 9.21 данный танк апнули. Я, конечно, его мало катал, но в связи с вот данным вопросом решил покатать побольше. В общем, откатал о нем я бою в 20 и пришел к такому к заключению. Данный танк не стоит покупать. По крайней мере, на данный момент точно не стоит покупать. Но лучше купить какого-нибудь Z или еще какой-нибудь другой танк. А все дело в том, что хоть и апнули разработчики 9.21 данный танк, кстати, у него броня сейчас действительно хорошая, знаете, на уровне такого образца 1. Но это все равно недостаточно. Данный танк хоть и является танком не то чтобы прорыва, но танком первой, второй линии, если можно так сказать. Благодаря своей броне. И в первую очередь благодаря тому, что у него ну, очень косое орудие. Да, орудие ему тоже апдали. Но блин, это реально недостаточно. У того же ревализа оружие гораздо комфортнее. Ну, конечно, там и нет брони, но все равно я бы данного танку как минимум как минимум поднял бронепробитие. Что с таким пробитием, которое есть на данный момент, играть ну просто невозможно. Как мы знаем, в патче 9.18 у нас был переделан балансировщик, и данный танк стал играться еще хуже. Потому что, ну, я за 20 боев, ну, очень мало раз был в топе или в середине, в основном где-то внизу списка и играл с теми, со всеми восьмерками, а этот годный. Это льготный танк, он не должен постоянно играть с восьмерками, но отдавать возможность реализовать себя. А в полной мере он может реализовать себя, только будучи в топе. Конечно, кто-то станет защищать этот танк и скажет, что у него очень хорошее пробитие голдой. Но, блин, народ, это премтанк, он должен фармить. Конечно, на данном танке можно играть очень даже неплохо, добивать хороший атомат, но играя на голде. Но скажите, а зачем вам нужен танк, который не фармит? Вы же хотите купить себе премтанк, который фармит... А данный танк, ну, он не фармит. Нет, конечно, у меня бои были, я играл на как там все пробивал. Но, понимаете, на этом танке невозможно выцелить. Когда ты стреляешь, ты никогда не уверен на 100%, что ты пробьешь. Я уже не говорю про то, что попадешь ли ты. С близкого расстояния. А дело то, что на этом танке надо постоянно сведиться полностью. Господи, вы бы знали, что значит стоять, видеть танк. И не иметь возможности с него выстрелить. Потому что ты свелся только наполовину. А даже половина это уже много. И подумайте, данный танк не совсем плох, я не хочу полностью там окунуть в прорыв. Дело в том, что у данного танка есть хорошая броня. А у него ВЛД, НЛД крепкий. Я уже не говорю про башню, которая там 200 больше миллиметров, которую еще надо умудриться пробить даже одноуровнем танком. Это не решает самые главные проблемы с нашим орудием. Да, чуть не забыл, у нас еще очень хреновый война, который тоже не облегчает нам жизнь на этом танке. Да, у нас, в принципе, средний ДПМ, у нас ä, средняя подвижность, у нас, кстати, полтинник, довольно-таки неплохая, у нас средний обзор 380, тысяч, не не изменяет. Потому что по всем параметрам данный танк получился очень хороший, если бы не одно, но если бы не это орудие. У этого орудия есть только один, единственный плюс, это дамаг в 390, но такой же дамаг есть всего того же Револизе, который лично я советую покупать, потому что данный танк я считаю хорошим. Хоть и с отсутствием брони такой же урон у нас есть у того же гвардейца конечно гвардейц получился не очень но, по крайней мере у него хотя бы пробой есть в отличие от данного танка если быть честным разработчики конечно обещают что скоро не будет апать все у нас льготные танки и данный танк я так думаю тоже под это попадет может быть хотя тут странно зачем тогда трогать этот э, льготный танк если они будут в общем потом все танки балансировать хотя может быть, на этом танке они конечно тренируются я даже честно, я бы не отказался, если бы данному танку подняли пробой до 200 мм, или даже, может чуть больше, и забрали годный уровень боев. Возможно, данный танк заиграл бы лучше, потому что броня у него есть, динамика есть, все у него есть. Но вот этот жуткий низкий пробой с этой ужасной неточной пушкой. В общем, как вы поняли, данный танк я вообще сейчас не советую покупать. Если у вас нет просто шикарного пятиперкового экипажа, то в нем сейчас невозможно нормально играть. Если до патча 9.18 еще было более-менее, был такой средненький, потому что он все-таки попадал в топ, то сейчас увидеть его в топе ⁇ это большая редкость, а будучи не в топе, даже имея льготный уровень боев, данный танк ну, просто никакой. Если вы со мной согласны, либо не согласны, пишите в комментариях, я с удовольствием с вами обсужу, возможно вы меня переубедите, но как владелец данного танка, это у вас все-таки, наверное, навряд ли получится, потому что... ну, Хотя мало ли, конечно, но ну, навряд, навряд. В общем, будет очень интересно услышать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось, ставьте лайк, не понравилось, ставьте дизлайк. Самое главное, подписывайтесь на канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте, в которой мы проводим много конкурсов. Пока-пока.